Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, это канал Акигай, и давно у нас с вами не было видео, причина в том, что я сейчас активно путешествую, и чтобы вы понимали, путешествую не по каким-то там дорогим отелям и разным странам экзотическим, а просто посещаю разных людей, живу с ними, общаюсь с ними и так далее. Конечно, у меня есть возможность куда-то выбраться, в ту же самую Америку, но как я считаю, то есть моя аудитория, она полностью находится в странах СНГ, и как я буду понимать людей, понимать проблемы людей, если я куда-то далеко уеду отсюда. То есть здесь люди действительно нуждаются в помощи, и я э, здесь остаюсь, чтобы как раз-таки находиться с этими людьми. Так вот, э, заранее извиняюсь, если у меня будут на заднем плане какие-то звуки, я сейчас не э, у себя дома. И я пообщался со многими людьми и выявил такую проблему. Все эти люди, они как бы смотрят мой канал, что-то понимают. Но в итоге они даже, как бы, многие из них не следуют основам финансовой грамотности То есть, либо их не знают, либо знают, но не следуют этим правилам И в этом видео я бы хотел вам рассказать эти самые основы И поделиться с вами своими схемами, своими там секретами и так далее То, чем я пользуюсь Я посмотрел на распространенность этой проблемы Что люди не знают или не придерживаются основ Создал опрос в телеграм-канале Ведете ли вы банальный учет доходов и расходов, который является сам по себе основой основ. И в итоге 62% сказали, что они не ведут учет расходов и доходов. Мне это просто повергло в шок, это ну прямо очень сильно разочаровывает, потому что, как вы знаете, если человек не следует правилам риск-менеджмента и мани-менеджмента, то у него в этой сфере ничего не получится, у него не получится здесь зарабатывать. А учет доходов и расходов является одним из самых главных правил money менеджмента то есть контроля над своим капиталом. И более 60% просто не пользуются этими, этими банальными правилами манименеджмента. Соответственно, если люди не пользуются этими основами, то дальнейшие усилия в этой сфере тщетны. Вот они, наверное, удивляются, почему же у них не получается. И источник большинства финансовых проблем кроется именно в том, что люди, как я уже сказал, либо не знают финансовых основ, либо знают, но не придерживаются. Итак, давайте все по полочкам я разберу. Итак, первое, что вам нужно сделать, это начать вести учет доходов и расходов постоянно. То есть не там, раз в неделю, не раз в месяц, никогда как, а именно постоянно, каждый день. Если пропустили день, то догоняйте, естественно, на следующий день. Это должно у вас войти в полезную привычку. Как формируются вообще полезные привычки? Вы 21 день должны что-то делать каждый день, беспрерывно, и тогда у вас войдет это в привычку, и вам будет это уже легче делать. То есть составьте себе каждый день план, вставляйте план на день, и в этот план включаете учет доходов и расходов. Лично я так делаю, это лично у меня уже вошло в привычку. То есть я в конце каждого дня веду учет расходов и доходов. Вы можете вести это, ну, либо на листочке, хотя это сложно. Конечно, самое легкое это в каких-то заметках, на телефоне, на компьютере, в таблицах. И есть особые приложения, где можно даже подключить банки, и все безналичные расчеты будут туда автоматически, как бы, пополняться, заполняться. Вот, вы можете найти эти приложения. Например, я пользуюсь Zen Money, но это, наверное, не для всех стран подойдет, я точно не знаю. Так что просто найдите приложение в интернете и пользуйтесь учетом доходов и расходов. Тогда вы уже поймете свое финансовое состояние, вы поймете, где вы можете расходы сократить, где там что, где это и так далее. Введение таблицы доходов и расходов является основой основ и без контроля над этими финансами, которые у вас... Там либо прибавляются, либо убавляются от вас, у вас в дальнейшем не получится следовать э, правилам, тем, которые идут следом за э этим правилом. Я уверен, что про таблицу доходов и расходов все знают, но далеко не все придерживаются, потому что у них нет дисциплины и постоянства. Это нужно постепенно вырабатывать а тем, что вы будете вставлять план на день и его придерживаться. Итак, второе, это тоже всем известно, это откладывать одну десятую часть от своего дохода. В книге «Самый богатый человек в Вавилоне» Когда еще люди не, тысячи лет назад придерживались этого принципа, они вкладывали десятую часть, как бы это самый, один из самых главных принципов как раз-таки постепенного увеличения капитала. Это было известно людям тысячи лет назад, они этого придерживались тысячу лет назад, и люди эти, этого придерживаются и сейчас. Поэтому это принцип, который будет всегда актуальный. Если вы не будете следовать этому принципу, то опять-таки дальнейшие правила... Ну, дальнейший успех в финансовой сфере Он будет Его будет достичь крайне сложно Итак, откладывать 10% от дохода Многие могут сказать, что у них маленький доход И откладывать 10% не получится Но смысл опять-таки не в сумме А в процентном соотношении Я понимаю, что маленький доход Как бы он может Если вы будете откладывать Немножко ударить по вашему жизненному там, ну, Ситуации жизненной но тем не менее, как только вы получаете доход, вы должны сразу же отложить десятую часть. То есть не откладывать на потом, не в конце месяца, как только получили доход, сразу откладывайте 10%. То есть принцип, опять-таки, сначала платите себе. И эти 10% от всего вашего дохода вы даже не почувствуете. Благодаря тому, что вы уже ведете учет доходов и расходов, то вы можете сократить некоторые расходы а если у вас все впритык, чтобы как раз-таки э, отложить место на эти 10%. То есть вы уже проявляете некий контроль над своими финансами, над своим капиталом. И, естественно, вы должны э, каждый раз, как получаете доход, как я уже говорил, откладывать 10%. Можно больше, меньше нельзя. Тем самым, спустя какое-то время, к примеру, год, если вы будете откладывать каждый месяц по 10% от вашего дохода, и ваш доход составляет, к примеру, 1000 долларов, то вы, получается, каждый месяц откладываете по 100 долларов, и в конце года у вас будет 1200 долларов полностью ваших отложенных средств, с которыми вы можете делать все, что хотите. Естественно, на то, что вы откладываете, вы должны инвестировать. То есть вы откладываете не на покупку там, машины, квартиры и какого-либо другого расхода, А вы откладываете для инвестиций, чтобы деньги работали как бы на вас То есть сами по себе они приносили еще больше денег Поэтому я здесь добавлю откладывать 10% от дохода на инвестиции Теперь расскажу свою схему Смотрите, от всего дохода 70% или меньше у меня идут на какие-то жизненные расходы 70% или меньше на расходы Далее, 10%, понятное дело, я откладываю на инвестиции, и их уже инвестирую. 10% на инвестиции, и остается еще 20%. Куда их девать? Еще 20% я выделяю для благотворительности. 20% на благотворительность. Почему я занимаюсь благотворительностью? Дело в том, что работает такой эффект бумеранга. Простыми словами, если вы запустите бумеранг, то... То есть отдадите... Кому-то, то он вернется в несколько раз больше. У меня такой принцип в моей жизни работает уже несколько лет, с того момента, как я начал им пользоваться. И, соответственно, чем больше я кому-то даю, тем больше мне возвращается. Даже расскажу, недавно один пример был. Конечно, уже прошел год-полтора примерно. Но, вот, я придерживался этого принципа, но в итоге меня один раз в жизни кто-то обманул на деньги. Он меня обманул, но нашелся человек, который меня об этом предупредил. И мы с этим человеком начали сотрудничать. И прошел год с того момента, и получается так, что этот человек, с которым начал сотрудничать, вернул мне ровно в 100 раз больше, чем тот у меня забрал. То есть, казалось бы, произошла неприятная ситуация, меня обманули на деньги, забрали деньги, но нашелся человек, и прошло некоторое количество времени и мне вернулось ровно в 100 раз больше. Вот такая вот удивительная ситуация. Вот этот вот пункт второй, то есть 10% от дохода откладывать на инвестиции, мы чуть чуть позже разберем. То есть еще я скажу, как инвестировать, какие инвестиции, про диверсификацию мы с вами поговорим и так далее. Но теперь идем дальше. Когда вы уже отложили средства, и у вас есть какой-то капитал, чтобы его проинвестировать, вы должны определиться с тем, куда его инвестировать. И, соответственно, Прежде чем инвестировать, вы должны полностью изучить то дело, куда вы собираетесь инвестировать. То есть я напишу, что нужно ознакомиться с тем, куда вы вкладываете деньги, ознакомиться с тем, куда вы инвестируете. Примеры, я думаю, многие из вас уже сами на себе испытали. То есть если вы вложились в какой-то там альткоин, в какой-то там актив, который вы даже не изучили, и он упал, вы потеряли очень много и усвоили, надеюсь, этот урок. Или же вы внесли депозит на торговлю, трейдинг немножко поторговали и в итоге слили свой депозит на фьючерсах. Опять-таки, это пример того, что вы не ознакомились с тем, куда вы инвестируете ваши средства. И еще часто бывает такое, что люди, когда у них нет денег, чтобы проинвестировать куда-то, но они жаждут обогатиться, то они берут в долг. На инвестиции Берут какие-то кредиты, долги и так далее Тем самым постепенно загоняя себя в финансовую яму Четвертое правило – это никогда, ни в коем случае не брать в долг ни на торговлю, ни на инвестиции Если вы взяли долг на торговлю или инвестиции, считайте, что вы уже распрощались своими деньгами и влезли глубоко в финансовую яму Четвертое – это никогда не брать в долг на инвестиции И пятое – это никогда не рассчитывать на быстрое обогащение Это правило, кстати, также написано в книге «Самый богатый человек» в Вавилоне Пятый закон – золота Я его даже прочитаю Золото бежит от человека, который вкладывает его в непонятное сильные начинания, или подается соблазнам ловкачей и проходимцев, или доверяется собственной неопытности и романтическим мечтам о быстром обогащении, то есть от таких людей а, золото бежит и соответственно они очень много теряют и загоняют себя опять-таки финансовую яму. Вот такие пять правил я выделил, то есть первое это вести учет доходов-расходов, благодаря этому учету вы сможете откладывать 10% от дохода на инвестиции, далее чтобы инвестировать вам нужно ознакомиться с тем куда вы инвестируете если вы вдруг не ознакомились и прогорели вы можете захотеть взять в долг на инвестиции чтобы их отбить поэтому четвертое правило это никогда не брать в долг на инвестиции и соответственно все это в совокупности пятое правило никогда не рассчитывать на быстрое обогащение то есть подходите по всему постепенно постепенно откладывайте постепенно инвестируете постепенно увеличивайте капитал если вы хотите сделать быстро то то у вас ничего не получится. К примеру, если вы поставите в землю какое-то растение, то оно сразу не вырастет. Его нужно поливать, заботиться о нем, и постепенно оно начнет, начнет расти, расцветать и превратиться в прекрасное растение. То же самое и с финансовой точки зрения. Но, естественно, мы на этом еще не закончили. Это опять-таки основы основ. Давайте поподробнее разберемся с инвестициями. Хочу напомнить, что у меня есть обучающий канал, в котором я опубликую информацию, делюсь своим опытом, своим знаниями, все посты делаю лично я сам, они выходят, конечно, не каждый день, потому что их писать довольно затруднительно, сложно, нужно очень много думать, но стараюсь делиться с вами здесь информацией и все по хэштегам расписываю, то есть финансовая грамотность, волны Эллиота, психология и так далее. Вот те самые, кстати, 5 законов золота из книги «Самый богатый человек в Вавилоне». И также очень важно прочитать про психологию и так далее. Подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Итак, что касается инвестиций. Хочу напомнить, что трейдинг и инвестиции – это разные понятия. И трейдинг сам по себе не является инвестицией. Но люди совершают ту ошибку, что они откладывают часть от своего капитала, от своих доходов. И всю эту часть берут и... Суют в трейдинг, потом торгуют на эту часть и все сливают. То есть все, что они очень долго откладывали, они взяли, положили на депозит в торговле и слили. Так делать не нужно. И вам нужно знать разницу между трейдингом и инвестициями. Я уже эту разницу говорил в отдельном видеоролике. Оставлю подсказку сверху. Надеюсь, что не забуду. И смотрите. Возьмем за основу все ваши сбережения. Это 100%. То есть вы 10% от дохода откладывали, у вас постепенно сумма накопилась, и вот эта сумма является как раз таки 100%. Так вот, перед тем, как куда-либо инвестировать, вам нужно для начала создать финансовую подушку безопасности. Проще говоря, у вас должна быть такая сумма денег, чтобы вы могли без проблем жить как минимум 3 месяца, желательно год-два года. То есть если у вас какая-то ситуация произойдет, вы лишитесь вашего источника дохода и не сможете зарабатывать, то у вас должна быть финансовая подушка безопасности, которая может вас обеспечить на как минимум несколько месяцев жизни. Итак, как только вы создали финансовую подушку безопасности от ваших сбережений, то вы уже можете, соответственно, начать инвестировать. Итак, представим себе ситуацию, что вы хотите заниматься и трейдингом, и инвестициями одновременно. Слева я напишу «инвестиции», а справа я напишу «трейдинг». Как я уже говорил, Трейдеры, если они опытные, они выделяют очень малую часть от своего капитала на сам трейдинг То есть от 100% 90% идут у нас в инвестиции А 10% мы откладываем на трейдинг, чтобы пытаться здесь заработать Трейдинг это способ увеличить уже имеющийся капитал но он может служить как способом его увеличить, так и способом его уменьшить. Поэтому это очень рисковое занятие. И поскольку риски высоки, то нам нужно выделять на трейдинг очень малую часть от наших сбережений. Хочу напомнить, что мы работаем уже не с нашими всеми доходами, а именно с нашими сбережениями, которые мы уже отложили. То есть это полностью наши деньги, которые никуда задействоваться не будут. Ни в какие расходы. Также хочу напомнить, что инвестициями обязан заниматься... Каждый человек, если он хочет, конечно же, получить определенную финансовую безопасность Трейдингом могут стать только единицы, потому что это очень сложный вид заработка Это целая профессия Итак, на трейдинг мы с вами отложили 10%, нас уже более это не интересует Вы можете на эту сумму просто торговать и пытаться заработать Теперь переходим к инвестициям В инвестициях нужно обязательно проявлять диверсификацию Диверсификация – это распределение наших финансов по разным источникам по разным рынкам и смотрите как вы уже знаете если вы проинвестируете в какой-то один альткоин который вы даже не изучили то естественно вы все потеряете если же вы проявляете диверсификацию и вы проинвестируете в этот альткоин всего лишь там одним процентом от ваших сбережений то это не сильно на вас повлияет то есть чем больше риски тем меньше должны быть наши вложения. итак первая диверсификация должна быть более глобальная то есть мы распределяем наши финансы по разным рынкам. Это рынок драгоценных металлов, самый стабильный и самый такой крепкий рынок, который существует тысячи лет. Драгоценные металлы. Далее это фондовый рынок, то есть рынок акций. И далее это у нас идет валюта и криптовалюта. Можно еще также зайти в недвижимость, если вы имеете такую возможность. Итак, диверсификация между драгоценными металлами, недвижимостью, фондовым рынком, валютой и криптовалютой. Если у вас мало сбережений и вы не можете сразу все это распределить по разным рынкам, то вы можете, к примеру, сначала инвестировать в один рынок, допустим, в рынок драгоценных металлов. Когда вы там проинвестируете какую-то сумму, то вы можете уже начать инвестировать в другой рынок. И так далее. То есть инвестируйте постепенно. Также кое-что не по порядку скажу, забыл кое-что сказать. Перед инвестированием нам нужно обязательно поставить себе цели. Цели – это первые жизненные цели, то есть зачем вы инвестируете, что вы хотите приобрести, может там вы хотите... А, проинвестировать на будущую квартиру Либо создать там какую-то пенсию себе на старость лет и так далее То есть определиться жизненными целями Далее это цели ценовые То есть вы покупаете актив по одной цене И вы ставите себе ценовую цель По какой цене вы хотите продать данный актив И как только вы поставили себе эту цель То независимо от того, что происходит с рынком Вы вообще не дергаетесь Если цена достигла вашей цели то вы фиксируете прибыль. Фиксировать прибыль я рекомендую также постепенно, но это тема уже отдельного видео, это я уже разбирал. Я сейчас говорю именно основы. То есть второе – это ценовые цели, и третье – это временные цели. То есть вы должны определиться со сроком, на какой срок вы инвестируете, сколько вы готовы держать деньги в активе. Допустим, это 2-3 года, 5-7 лет, 10 лет и так далее. Теперь, друзья, в каждом из этих рынков Присутствует своя локальная диверсификация. То есть, к примеру, драгоценные металлы можно поделить на золото и серебро. Вот так вот просто нарисую. Золото и серебро. Можно добавить также другой драгоценный металл. Но как я делаю? У меня в золоте примерно 70%, а в серебре примерно 30%. Недвижимость. Вы также можете покупать недвижимость в разных частях страны или частях мира. фондовый рынок вы можете инвестировать... Опять-таки в разные активы, это американский рынок, там, китайский рынок и так далее. И в каждом из этих рынков также проявлять свою отдельную диверсификацию. Далее валюта, это могут быть доллары, евро и другие валюты. И криптовалюта вы уже сами знаете, биткоин, эфириум, солана и так далее. При этом большая часть ваших инвестиций должна содержаться именно в тех активах, которые наиболее безопасны в этой конкретной сфере. То есть в драгоценных металлах наиболее безопасно золото. Поэтому в золоте должна быть большая часть ваших инвестиций. В криптовалюте наиболее безопасен биткоин. Поэтому в биткоине должна быть большая часть ваших инвестиций. Как лично я рекомендую инвестировать? Я рекомендую пользоваться методом равномерных усредненных инвестиций. Что это значит? То есть вы с определенной периодичностью инвестируете одинаковую сумму. Допустим, каждый месяц вы покупаете какой-либо актив на одну и ту же сумму. Вот и все. Данный метод, данная стратегия уже давно проверена многими людьми. Люди пользуются этим методом очень-очень долго. И, соответственно, в долгосрочной перспективе вы всегда будете выигрыши. Если уже вы начнете проявлять какие-то эмоциональные действия, то есть не следовать этой стратегии до конца, то это уже ваши проблемы. Вы нарушили стратегию и, соответственно, можете понести убыток. Но если вы будете придерживаться этой стратегии, то через 3-5-7 лет вы получите большой прирост к вашему капиталу. Итак, про инвестиции мы с вами немножко поговорили, теперь поговорим про диверсификацию. Это очень интересная тема, потому что диверсификация есть не только такая, но и другая. Сейчас я все объясню. Итак, до этого мы с вами говорили только про диверсификацию рынков, то есть распределять свои инвестиции по разным рынкам. Теперь мы с вами поговорим про диверсификацию, в принципе, финансов, то есть диверсификация финансов. Что это значит? Вы должны распределять ваши все средства По разным банкам, по разным кошелькам, по разным биржам Хранить деньги там в разных валютах наличными и безналичными и так далее то есть знаете поговорку не храните яйца в одной корзине потому что если корзина упадет то все яйца в ней разобьются но если у вас будет много корзин то у вас всегда будет какая-то подушка безопасности опять-таки мы распределяем наши финансы по разным источникам чтобы у нас была подушка безопасности если у нас с одним источником будут проблемы то, соответственно, у нас будет еще 10 других источников, которые могут нас поддержать. Поэтому мы эту проблему даже не почувствуем. То есть это разные банки, разные там кошельки, разные биржи. И при этом желательно иметь несколько источников дохода. Потому что если с одним что-то случится, то будет еще несколько других. Это сложно реализовать, я понимаю, но вы должны к этому стремиться. Я сам до конца полностью... Не реализовал данные правила, о которых я говорю, но я очень близок к реализации и постоянно стремлюсь к совершенству. Поэтому старайтесь также искать новые источники дохода. И это же касается как раз-таки ваших доходов и расходов и того, что вы откладываете. То есть, если вам не хватает на жизнь, то единственный способ – это, естественно, увеличить ваш доход если вас не устраивает работа на которой вы работаете то зачем вы на ней работаете у вас должен быть такой источник дохода в котором не существует потолка если в источнике дохода есть потолок то это плохой источник дохода у вас должна быть всегда масштабируемость вы должны всегда развиваться итак диверсификация рынков диверсификация финансов и есть еще одна очень интересная и самая важная диверсификация это диверсификация эмоций. Что это значит? В трейдинге и инвестициях самое важное – это психология. Без психологии, если у вас будет нестабильное состояние, то вы не сможете э, инвестировать, не сможете торговать, потому что вы всегда будете сливаться. Поэтому важно находиться всегда в благоприятном психологическом состоянии. В этом нам поможет диверсификация эмоций. Что она собой представляет? Э, самый важный ресурс в нашей жизни – это время. Мы должны вкладывать время в разные жизненные сферы, важные, в самые важные жизненные сферы. То есть это у нас дух, интеллект, отношения с людьми и тело. Если мы будем пренебрегать хотя бы одной жизненной сферой, то у нас будет проблема со всей нашей жизнью. К примеру, если мы не будем заботиться о своем теле, у нас будет плохое здоровье, которое повлияет на всю нашу жизнь и на все наши жизни решения, психологию и, и все остальное и так далее Если у нас будут проблемы а, с интеллектом, то есть мы не будем развиваться Мы будем стоять на одном месте, то без развития не будет и никакого движения Если мы будем пренебрегать отношениями с людьми, то, как вы сами понимаете Все в этом мире завязано именно на отношениях с людьми То есть мы живем в обществе, поэтому вы без отношений с людьми ничего не добьетесь Если мы будем пренебрегать духом то понятное дело, что это плохо кончится. Почему? Потому что существуют да, определенные жизненные законы, жизненные правила. К примеру, мы знаем, что убивать – это плохо, красть – это плохо, изменять – это плохо. Если мы будем дел делать что-то из этого, то наша жизнь пойдет под откос. То есть пойдет а, причинно-следственная связь от этих событий плохих, которые мы делаем, и это приведет нас к очень плохим жизненным исходом но если мы будем уделять время в, во все эти важные жизненные сферы то есть дух интеллект отношения с людьми или по-другому сердце и тело то э, если у нас возникнет какое-то негативное событие то это негативное событие будет компенсироваться нашим позитивом от развития всех этих важных жизненных сфер давайте я скажу какой-либо пример смотрите возникла негативная ситуация, которая у нас проявляется там в дискомфорте, в плохом настроении и так далее. Благодаря развитию тела мы можем сходить на, допустим, тренировку, у нас будет выработок эндорфинов, то есть гормонов счастья, радости, и после тренировки наша проблема уже будет казаться не такой серьезной, потому что ну, это у... на тренировке происходит такая психологическая разгрузка. Если мы будем опять-таки прокачивать интеллект, то мы будем знать, как решить эту проблему. Или, по крайней мере, мы будем знать, как найти способ решить эту проблему. То есть мы будем постоянно развиваться и искать знания. Благодаря отношениям с людьми, лю люди могут нас, опять-таки, поддержать и дать совет в нашей проблеме. Опять-таки, эта проблема уже будет казаться не такой большой, поскольку вы находитесь в обществе, вас люди поддерживают, вас люди любят, и вы делитесь свои проблемы с окружающими, и вы вместе решаете эту проблему. И если мы будем прокачивать дух, то мы можем с этой проблемой обратиться к Богу, у нас будет определенная вера, и вера в то, что мы можем решить эту проблему, в то, что эта проблема решится само собой, мы найдем решение и так далее И опять-таки это нам поможет То есть, представляете, да, если мы будем прокачивать себя в разных жизненных сферах, то эта проблема покажется абсолютно ничем и никак на нас не повлияет По крайней мере сильно, поскольку у нас будет куча решений, чтобы решить эту проблему И благодаря диверсификации эмоций, то есть диверсификации в, во всех важных жизненных сферах мы будем всегда находиться в благоприятном психологическом состоянии. Это самая важная диверсификация. Друзья, видео уже получается слишком длинным. Вроде я постарался передать вам те основы, которых я придерживаюсь. Надеюсь, ничего не упустил. Если что-то упустил, то скажу в будущих видео. Я стараюсь придерживаться всех этих правил, и, естественно, нахожусь в благоприятном психологическом и финансовом состоянии, несмотря ни на какую ситуацию в мире и на какую ситуацию на рынке. Как я уже говорил, придерживаться данных правил будет крайне сложно. Нужна дисциплина, нужно постоянство и так далее. Но просто поставьте себе такую цель придерживаться этих правил. И стремитесь просто к этой цели. У вас всегда должен быть какой-либо ориентир. Поэтому стремитесь к реализации тех правил, которые были в этом видео. Надеюсь, друзья, этим видео я смог вас, вам как-то помочь, если это так, то я буду рад вашей поддержке видите виде лайков и комментариев, также подписки на канал. Еще хочу сказать, что я создал канал духовного роста, называется Логос, ссылочка на него будет в описании. Для тех, кому интересно, можете подписываться. Друзья, на этом наше видео будет к концу, всем желаю всего самого хорошего, побеждайте и всем пока.